У каждого мужчины должна быть вторая половинка, потому что первое – то на работе, то голова болит, то просто не выспалась.